приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня немножко философии, вот, мироздания и создания человечества, человека как такового, да? интересные мысли. Но натолкнул, точнее, не то что натолкнул на эти мысли, как бы ответ у меня, вопрос был давно, мне пришел ответ, а записать уже подтолкнул у меня вот, недавнее видео Андрея Тюняева такой. Есть там фантастом, писатель. Ну, кем он тебя только не называет. В общем-то, это не важно. Много он тебе приписал различных титулов. В общем, сочных, красочных и так далее. Но дело не в этом. А, просто этот Андрей Квиняев заявляет, что человек не мог создать себя сам. Что это ему напоминает барона Мюнхаузена, который сам себя вытащил из болота за волосы. Ну, а что тут такого? Почему барон Мюнхаузена не вытащит себя за волосы? Волосы — это просто... Веревка как таковая. Из волос можно же сплести веревку и зацепиться за ближайшее дерево. Вот, пожалуйста. А нет, некоторые буквально просто воспринимают, что он прям взял за волосы сам себя и вытащил. Вот. Да нет, конечно, это же все сказки, аллегория. Странно, что сказочник-фантаст этого не понимает. Заявляет себя таковым, но не понимает. Ну а теперь вообще возможности создать самого себя. То, что Андрей Тюняев не обладает знаниями, как создавать самого себя, не значит, что это невозможно. Вот так я могу ему заявить, в общем-то. И здесь, смотрите, нам пытаются утверждать, что Бог, чтобы познать самого себя, начал делиться, да? наделять частичками самого себя, манады, так называемые человеческие манады, которые вот начали, через них он начал познавать мир, самого себя и так далее, так далее, так далее. То есть нам начинают нас убеждать в том, что произошло некое деление. Но посмотрите вокруг. Вы разве видите, что вы в природе что-то делилось? Разве природа что-то делит? Это заметил еще юрист Степанович Рыбников. Ну, я у него во всяком случае это увидел. Может, кто-то еще это заметил. Тут дело-то ведь не в авторстве. И действительно, природа только множится, а не делится. И клетка клетка, когда нам говорят, клетки делятся, они не делятся, они множатся. И поэтому, поэтому Бог, Он не делился, Он начал просто множиться. Мы с вами не долбанные кусочки Божества какого-то, да, который Он там наделил кусочками своего интеллекта, разума и так далее. Мы и есть те основы, те самые Божества. Создали сами себя, просто мы знали, может сейчас вот в этом теле, в этом аватаре мы как бы эта память нам недоступна. Вот. Ну, кто сказал, вот смотрите, берем жесткий диск, да? Ну, скажем, на терабайт. Вот сейчас есть. Есть до 4 терабайт. Ну, наверное, если больше уже, не знаю. Ну, дело не в сути. Вот возьмем на терабайт. А за м -м, миллионы лет существования, может, миллиарды, я не знаю, сколько памяти терабайт накопил. Вот Бог и как его впихнуть в этот терабайт? Вот вы мне скажите, как? Есть ограниченный какой-то объем или его нет. Многие говорят, что возможно память нам эту не додали для того, чтобы пройти какие-то уроки, что-то усвоить. Да? Вот. Возможно это и так. Но возможно, что это просто отсутствие необходимого объема. Ну, не впихнуть, не впихуемое да, вот в такой маленький объем которым мы сейчас, в общем-то, занимаем этот аватар. Те, кто умеют выходить за пределы этого маленького объема, они им, в общем-то, память уже не нужна. Они, в общем, дотягиваются до всего и видят все так, как оно есть на самом деле. Они уже, ну это как это уже как вот сервер к тем объемам информации, которые есть вот во вселенной. Вот. А если вы не умеете туда выходить, ну у вас вот этого интерфейса нет просто. Вы пользуетесь 7 терабайтом, вот этим аватарным, которого вам, в принципе, достаточно для существования. Вот так это я все вижу. Так что мы с вами, сами создавшие себя вот, и обладающие неисчислимым объемом памяти, просто она у нас ограничена, так как, повторяю, впихнуть невпихуемое ну, просто невозможно. Вот. На этом, друзья, все. До следующего. Выпуска автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией.